Всем привет! Очередная игра для программистов. Называется она Comet64. Так. Сейчас сделаем небольшой обзор вроде имя игрока бросить CPP просто. Так. Я ее так запустил, пять минут глянул, даже меньше. И все, сейчас попробуем порешать задачки. Вот это походу задачки, User Manual, comment достает, а тут что-то пусто. Диск 1, 2, 3, 4, а это что? А, Б, Вуду какие-то заметки... А, заметки можно, наверное, что-то писать. Вуду, протектор... А, это что, все? Так, ладно, что у нас тут есть? У нас тут есть настройки. Так, цветовая схема. Опачки, что-то мне. макин Нет, нет. BIOS. Да, нет, что-то. Терминал. Commodore, DOS, Game Boy. Вот это, наверное, IBM, пусть и будет. А, так, ладно. User Manual. Uh -huh. Первое, перво на первое. Спасибо за покупку. Она там стоит что-то 8 с чем-то долларов. Короче. Но по, от, по отзывам в Steam, да, это игра Steam, по отзывам э, вроде довольно-таки неплохая. Хорошие отзывы, положительные, много положительных. Итак... SpressTab, чтобы, короче, открылась окошечко портов. Так, а что тут вообще? Ага. Так, у нас есть input. Можете. Ну, это по аналогии с какими-то предыдущими играми. Я уже не помню, с какими. Но там тоже что-то были порты. Вот, что-то такое приближение к ассемблеру. Так, input. Вы можете хранить любое значение. Uh, can store anywhere. Ага, это только для чтение это для записи input output окей okay. кнопки какие кнопки вот это наверное, да, наверно до да. запускает а, ну типа пошаговый режим ну понятно out а в input значения приходят ладно синтакс reg может только вещественные числа хранить int может хранить целое числа, boolean только boolean true false str строку char символ понятное объяснение синтаксис ага. да оперант плюс оперант оперант минус умножить делить можно типы операций порты константы ага. ладно ладно короче будем потом ну, я думаю Упарываться в чтении это все не будем. Я просто по попробую решить парочку задачек. И все. И в целом будет понятно, что это за игра. А джампы какие-то есть. Подожди, код. А, вот примеры: Запись регистра, рег. Это вещественно, да, мы прочитали. Эстер paper Строку paper прямо. Так вот и пишет. Че, кавычек, походу, не надо, да? Походу не надо. Читать из регистров. Ага, это в этого output канал уходит вещественное угу. ну да ладно какие-то расширения лог... л... о Ага, метки есть а -а -а -а. проверки какие-то а то есть нету классических операций да ну который мы привыкли там равно равно больше равно есть вот просто чек Ладно, какие-то расширения и.. Ладно, давайте приступим к первой задаче. Было написано таб. Вот, открыли таб. Так, что дальше? <клiffe> <клiffe> Сделайте оба грида одинаковыми. Да. Так, подожди-ка. Подожди-ка как мне опять в меню попасть. А, вот. Подожди, Б. А, тут, тут разные погодь. А. Б. Это, короче, вот этот диск, это типа разные дискеты с разным набором заданий. А, о, 11, 12, 13. А где остальные знаю Подожди, это, это по номерам, да, получается? А один это типа дополнение, когда, наверное, вот это все. Короче, давайте начнем с самых первых задач. Потому что воду. Ладно. Так, прочитайте значение из input и запишите в output after discount 20 процентов короче нужно я понял применить скидку 20 процентов ну например вот на входе 100 если применяем скидку 20 процентов на выходе 80 получается тут 20 16 тут 45 6 а, так ладно нажму tab это выполнить да вот это судя по всему по шагам ну, давайте посмотрим int в int зашло 10. Идем дальше. В рег зашло 0,1. Рег это вещественные числа. В рег 2. Потому что мы умножили и в output. А где output? А, вот output 2. И это типа не работает, да? Ну-ка, запустим. Да, вот. Ожидается 8, 8, 28. Все понятно. Так, получается надо а, еще раз и так а ну-ка 20 процентов скидки да зачем тогда делить по идее можно вот так вот умножить на 0,8 десятых так это наверное удалить можно а ну-ка 8 Правильно? О, да. Это первое задание, но легкое количество линий. Challenge lines Это типа. Если ты красавчик, ты в две линии ты сделаешь. Ну а если сюда напишу int умножить на ноль целых восемь? Вот так вот, если. А, слишком много операндов. А чего? Умножить оперант оперант. А int, что такое int? А, это типа регистра я, наверное, не могу, да? А если input сразу? Input. Нет, слишком много операндов, да, нельзя походу. О, контроль, а контроль Z работает только на одну операцию. Хм, а как в две строчки это сделать? А ладно, фиксим. Так. А вещественно там будет. Int равно input. А, хотя ж можно попробовать вот прям вот здесь и написать input. Подожди, наверное. Если это вещественно, давайте рег... Подожди-ка, умножить на 0,8. А если вот так вот сделать... Reg, reg, reg, reg, reg, reg. О! О, красавчик. Есть две линии. Сделал. Подожди, а. Ну, а ин точно не подойдет, потому что мы можем хранить только. А ну мы же умножаем на вещественные. Ну да, сейчас будет ступновая ошибка. Нет. Видимо, в примерах просто у нас не попалось. Не попались вещественные. Ну, в результате операции умножения и и все норм. Окей, все, все четко. ладно идем выполнять о не понял а это походу открылось или что? вроде же три было да видимо когда я выполняю упро... упражнение открывается новое ладно решаем следующую задачку так входные данные содержат только отрицательные числа удалите типа их отрицательность и выведите а, ну типа по модулю взять input но ну, это типа int равно input а а аут, вот так точку запятой точно равно int вот так вот это типа неправильно потому что вот все с минусами надо зашли и и они с минусами вышли а, а мне интересно еще вот это проверить input также не, не, не сработает нет Ну, тут походу если мы на минус 1 умножим о вроде сработало а в чем? С... Ну, наверное, тут не не, не, сло... не слишком с... а, порог повышения сложности, как бы, ну, маленький, да, там этот шажок. Вроде тоже не сложное. Получается, да, две линии это крутое решение. Ага, используйте 30 или меньше шагов для решения. Ваши 30. Так, а что вот это все означает? Это пока непонятно. А, ну это те, кто типа есть тут. Кто... Ладно, да, вот новое здание открылось. Угу. Ну, давайте еще одно. Решим. И думаю, в принципе, все. В целом обзор... О, а это что такое? А, можно вот разные варианты. О, это круто. Можно разные варианты. Хорошо, так. На уход у нас вес заходит, ну или масса. А потом высота, да? И значение. То есть, короче, нам надо посчитать BMI, Body Mass индекс Формула такая. мы делим на... Метры в квадрате. Mm -hmm. Так. Сначала, короче, у нас вес, масса идет. Ну, в килограмм уже масса, да. И, и потом вес. В метрах. А ну-ка, что там на входе? А, не покажет. Ладно. Ой, а что не пишет? Не понял. А, все int, int, равно input. Что заходит, давайте убедимся. 89 зашло. Ну, это масса, да. Вряд ли это высота, значит, все верно. Следующим значением заходит э, у нас вес, да? input. Тут комментарий можно ставить. Там было написано V и И это у нас высота. Так, так, идем. Раз и в зашло 2 зашло 2,2. О, вещественно, да. Типа высота 2 метра, 89 кг, 2. чет -то, наверное, худой или, или нормальный. Нет, наверное. Короче, пофиг. Ладно, это мы прочитали. Потом, что нам надо? Нам надо квадрат получить. Давайте рег равно рег умножить на рег. Типа весток э, э, высоту квадрат высоты. А под. А разделить этот походу сразу не могу, да? Ну походу да, ну кайф. Что будет ошибка ну да скобочек тут нельзя значить reg равно инделен рег и что там рег будет 2180 ага, окей это надо вывести в output output равно рег ну походу тут Um. И, ну вроде решил, на количество линий типа меньше, чем за 5 нельзя сделать. <клёх> хм, а что вообще тут есть? Синтоксисты, топаузы, да понятно, порты по коду. Свич. О, а что такое Свич? Вы можете switchbox. Switch может хранить с любого регистра, но не, не для... А, напрямую читать нельзя. А, это типа это этот. А Ну-ка, давайте попробуем. С любого регистра. Ну-ка, еще раз, подожди. SwitchRagInt. Ага. SwitchRag. А зачем нам тут хранить? Нам тут, наверное, не надо. А давайте попробуем, чисто для теста switch int чик-чик-чик-чик-чик так где тут она? идея... а! вот! вот это да? было нул сто тридцать шесть так, а ну-ка а если int равно 100 а потом switch int. А ну-ка. Так, 136 зашло. Int стало равно 100. Uh -huh. Короче, я... Подожди-ка. В null был. Правильно? Если там ну то туда заносится значение int. А, оно меняется местами. Все, я понял ну ушел сюда 0 стал вот я перезаписал значение 100 потом сделал свич. Угу. и там я смотрю еще флажочек видите вот такая эта фигуренка. Это типа переключатель чик чик чик Ага, понятно ну вроде ничего так в принципе есть над чем повтыкать Давайте, может еще четвертую задачу или сколько уже времени? О, уже 18 минут короче ладно а то длинное видео все равно никто не смотрит никто втыкать в это все не будет короче игра называется comet 64 находится в стиме судя по всему тут есть над чем подумать вот задание как минимум подождите вот шесть семь восемь девять 10 11 нет 11 вот здесь 0 1 ну да 6 7 8 9 10 а 10 это не считается 10 11 20 короче как минимум 40 заданий здесь дальше Здесь, походу, десяток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, почти 10. Это 40. Короче, около 60 заданий тут есть. И <как> довольно интересно. Поэтому всем, кому интересно, бегом на Steam, качайте и играйте. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. А, еще ж оформляем спонсорскую подписку. Вот. А теперь точно все. Всем пока.